Так, вот здесь слой. Здесь ровно пошла. Вот здесь поставил маяк, то что неровный. Вот он маяк пошел. Сверху. Вот неровный у них. Здесь придется тоже штукатуре, сейчас надо бетона контакта, наверное, будет пройти. Здесь бы тоже маячок пройти, конечно. Придется Потом же по маяку вывел по веревке забил дюбель гвоздь по уровню вот она по веревке идет где полоски будут маяки вот сюда тоже она там вывел уровень вверх здесь вывел а здесь я поставил так и здесь уже вывел уровень сверху вниз уже здесь уровень идет по веревке уже все по веревке сверху тоже по веревке это же не наша ошибка вот об этом надо подумать об этой стеночке что с ней Я же тоже думал об этом, что мне сделать. Это же не просто так, дорогие мои. Все дело в деньгах. Это хорошая штукатурка. В рабочем состоянии, в рабочем состоянии хорошо она держится долго. <звы> Ладно, пошел я работать.